Аудиостудия Channel F представляет вам аудиокнигу по физике девятого класса. Путь и перемещение. Если траектория движения материальной точки известна, то можно определить путь пройденным телом за определенный промежуток времени. Путь это длина траектории, измеренная вдоль нее между точками в которых тело, материальная точка, находилось в начальный и конечный момент времени. В случае прямолинейной траектории путь... путь может быть определен прямым измерением линейкой или рулеткой. Сложнее обстоит дело, когда тело движется по криволинейной траектории. Рисунок 18. На бумаге для определения пути следует вдоль траектории по штриховой линии. Проложить нить от точки А к точке Б, а затем эту нить растянуть. Длина этой нити и представляет собой пройденный путь. Но часто необходимо знать лишь конечное положение тела. Для его определения используют физическую величину – перемещение. Перемещением точки называют направленный отрезок прямой, соединяющий начальное и конечное положение материальной точки. Соединив точки А и В прямым отрезком, смотрите рисунок 18, и снабдив его конец стрелки мы получим перемещение тела. Длиной этого отрезка, то есть расстоянием между точками А и Б, определяется числовое значение перемещения. Эту длину иногда называют длиной перемещения. Таким образом, перемещение одновременно указывает и направление движения, и расстояние между начальным и конечным положением тела. Величины, которые характеризуются направлением и числовым значением, модулем, называют вектора векторными. С одной из таких векторных величин силой вы познакомились в седьмом классе. Перемещение обозначает буквой s. Стрелка над буквой указывает, что перемещение – векторная величина. Буква s без стрелки означает модуль вектора перемещения. Модуль перемещения – это скалярная величина. Причем она может быть только положительным числом, или быть равна нулю. Перемещение тела надо отличать от пройденного пути. Вернемся к рисунку 18. Из него видно, что путь длина траектории больше модуля перемещения длины вектора S со стрелкой. Если же тело из точки B вернется в точку A по той же траектории или какой-то другой, то путь будет равен суммарной длине траектории, а модуль перемещения будет равен нулю. На рисунке 19A, а, B изображены координатная ось OX и два вектора перемещения. Они параллельны оси OX. Длину перемещения, взятую со знаком плюс или минус, называют проекцией вектора перемещения на координатную ось. Если вектор и ось имеют одинаковые направления, то его проекция положительным. В случае когда вектор направлен в сторону, противоположную направлению оси, его проекция отрицательна. Проекция вектора перемещения на ось OX записывается так. SX равно S. Смотрите рисунок 19A. SX равно минус S. Смотреть рисунок 19b. Если точка А, начальное положение тела, определяемое координатной x0, а точка Б его конечное положение, определяемое координатной x, то для случая, представленного рисунком 19a, можно записать x равно x0 плюс s. Для случая представленного рисунка 19b, x равно 0 минус s. x равно x0 минус s. Или в общем случае x равно x0 плюс sx. Следовательно, по известному вектору перемещения тела, и его начальной координате, можно определить его конечную координату. То есть найти положение тела относительно выбранной системы отсчета в любом моменте времени. Совместив начало отчета координаты с начальным положением точки x0 равно 0, уравнение 1, можно записать в более простом виде x равно s x.